Приветствую вас дорогие друзья на моем канале. Это видео посвящено новому водородному газогенератору, который в первую очередь предназначен для очистки автомобильных двигателей от углеродистых отложений, но также этот газогенератор является весьма универсальным. Универсальность его заключается в том, что теперь в стандартном корпусе заключены два устройства. Этот газогенератор можно использовать не только по его прямому назначению, то есть для очистки автомобильных двигателей, но также его можно использовать в качестве газосварочного оборудования. В отличие от газогенераторов, предназначенных исключительно для очистки автомобильных двигателей, в этой версии предусмотрено обогащение газовой смеси углеродной составляющей. В газогенераторах, предназначенных для очистки двигателей от углеродистых отложений, есть только две емкости. Это заправочная емкость для заправки электролита и долива дистиллированной воды, а также емкость навесная, которая служит для осушения газа. Но в этой версии газогенератора есть еще третья емкость. Она находится в верхней части корпуса газогенератора. И в эту емкость заливаются жидкие углеводороды. Использование жидких углеводородов в сварочных аппаратах электролизного типа необходимо, так как это дает возможность быстро и эффективно изменять температурный режим горящего пламени в очень больших диапазонах от 800 до 3000 градусов. В качестве углеводородной добавки я всегда советую использовать растворитель BR-1 или как его называют в народе бензин-галоши. Немного о технических характеристиках газогенератора. Максимальная производительность 900 литров газовой смеси в час. Максимальная потребляемая мощность 3300 ватт. Ну а сейчас немного практики. Вот это то, что у меня получилось.